Привет, сразу переходим к делу, чекаем описание, там будет ссылка на бомберы, смс, спам, там почему-то антивирус агрится я хозе почему, в описании есть обход, надеюсь я помог, пока, -пока.